Атомная подводная лодка ВМС США типа Джинья была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота ТОВ в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника. Об этом сообщил ТАСС «Источник», близкий к военно-морской сфере. Военно-политическое руководство США повело себя неразумно и недальновидно направив атомную подводную лодку типа джинья в пределы российских территориальных вод. Об этом заявил политолог Яков Кедми. Они как котенок, пока его морды не сунут в то, что он сделал, он не понимает. А иначе нельзя, а — охарактеризовал Кедми поведение США. По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОВ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ. Он отметил, что американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля. Но оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох. И лодка не успела покинуть район учений незамеченный. Американская атомная подводная лодка, охотник типа Ваджинья была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10 часов 40 минут МСК около острова Курильской гряды Уру. На требование немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды. В связи с инцидентом военному аташе США в Москве была вручена нота, а также указано, что Минобороны России оставляют за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации. Политолог оценил вероятность начала Третьей мировой войны после провокационного вторжения американской атомной субмарины в территориальные воды РФ у Курильских островов. Кедми уверен, что Вашингтон не будет рисковать полным уничтожением США ради спасения политического имиджа. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.